Разработчики Барвихи РП продолжают заливать обновления потихонечку на тестовый сервер. Добавили реально достаточно много всего разного, так что данный ролик я разделю, скорее всего, на несколько частей. Кстати, не забывай про розыгрыши на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия розыгрыша ты видишь на своем экране. Ну а итоги я подвожу каждое воскресенье на своей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Начнем с того, что разработчики переработали, обновили, улучшили все новые интерфейсы все новые диалоговые окна теперь нас с тобой ожидают новые интерфейсы при входе на сервер при регистрации нового аккаунта и вообще везде везде коснулись данные обновленные интерфейсы каждого момента который существует на проекте теперь у нас с тобой во-первых данные интерфейсы будут постоянно меняться будут меняться персонажи которые предоставлены в данных интерфейса обновили скролл то есть теперь когда ты будешь скролить вниз вверх у тебя не будет такой проблемы которая была раньше то есть грубо говоря ты мотнул вниз и тебя опускает в самый-в самый конец. Такого теперь не будет. Все это теперь работает гораздо плавнее. Помимо этого, все это дело, каждое твое нажатие, когда ты будешь тапать пальцем по экрану, теперь будет сопровождаться приятным звуком. Каждое твое действие и взаимодействие с данными диалоговыми окнами и интерфейсами теперь будет озвучено. Что довольно прикольно, довольно приятно. Ну и самое главное, наконец-таки отрегулировали и справили написание текста в данных диалоговых окнах. Плюс еще помимо всего этого разработчики, опять же, провели, еще одну глобальную работу над белыми текстурами ее уже не так давно проводили, но у кого-то по-прежнему данные белые текстуры остались. Где-то они еще все-таки появляются. Теперь вроде как их все уже пофиксили, больше их нигде не должно появляться. По крайней мере на тестовом сервере я их больше просто-напросто не видел. Да и вообще я провел на тесте примерно 2 часа, и за все это время меня ни разу не крашнуло. Ни разу у меня не было никаких проблем. Новый клиент работает отлично. Также, кстати, полностью обновили сайт. Теперь, кстати, самую последнюю, самую новую версию клиента новый лаунчер, ты можешь скачать по моей новой ссылочке в описании. Тем самым ты, кстати, меня очень сильно поддержишь. Обновили донат меню. Теперь оно выглядит гораздо приятнее, гораздо интереснее. Самое главное, что теперь новинки у нас не где-то внизу, а появляются в самом верху, сразу перед глазами. И ценник на данные новинки выделен у нас фиолетовым цветом. Тем самым мы с тобой сразу можем понять, что это новинка. Цены, кстати говоря, не окончательные, как утверждают разработчики. На ценами еще будут работать. Возможно, что-то будет стоить дешевле, а что-то дороже. Ну и как ты успел заметить, у нас здесь уже появились с тобой такие вещи, как одежда Джек Воробей, это скин Джека Воробья, одежда Литвина, которого нас уже нарисовали в нескольких вариациях, А по крайней мере на тест добавили только тот скин, который ты сейчас видишь на мне. Ну и самое интересное, что нам добавили новые аксессуары, того самого Пуджа, которого я очень уже хотел, очень мечтал увидеть на Барвихе, и которого я по-любому обязательно себе куплю, как только появится такая возможность на всех основных серверах, потому что пуч просто обалденный. Кстати, также теперь можно задонатить прямо из игры. Тебе не нужно теперь заходить на сайт. Здесь ты уже можешь посмотреть свой номер сервера, свой ник, ввести необходимую сумму, которую ты планируешь задонить и нажать кнопку пополнить счет. После чего тебя уже переведет на обновленный сайт, где ты будешь производить оплату с доступных тебе способов. Но вернемся с тобой к новым аксессуарам. Ты только посмотри, какой красавчик этот путч. Да, это персонаж из игры Dota 2, не знаю, какое отношение он имеет к барвихе РП, но выглядит он просто замечательно. Он реально обалденно прорисован, очень детализирован. И выглядит он даже не как какой-либо аксессуар, потому что с тем же попугаем он просто в сравнении не идет, А скорее, как какой-либо питомец. Кстати, ставь лайк и напиши мне в комменты, если бы ты тоже хотел увидеть на барвихе РП новых питомцев. Я его могу посадить на плечо, выглядит это довольно круто. А также я могу данный аксессуар настроить так, будто бы это мой друг Ган, мой корифан, с которым мы будем с тобой просто чилить на барвихе. Не знаю, у меня только безумно положительные эмоции от новых аксессуаров. Кстати, их уже добавили в магазин, где мы с тобой можем их приобрести. Пуч, естественно, будет за донат. В принципе, это не удивительно, потому что это реально обалденные аксессуары, и я по-любому себе его куплю. Но также добавили достаточно большое количество новых аксессуаров, которые мы можем приобрести с тобой в игровом магазине за игровую валюту. Но пуджа также можно будет приобрести за игровую валюту у других игроков. Которые купят его, естественно, за донат. Сделать это можно будет в торговом центре. В магазин добавили такие новые аксессуары, как маска респиратор в безлимитном количестве. Выглядит она вот так: ее тоже надо подгонять под каждый скин, тоже можно настроить. Стоит она сейчас 700 тысяч рублей, но опять же, ценник не окончательный и цены могут измениться. Довольно крутая, довольно качественно прорисованная маска. Еще у нас с тобой появился Пикачу, древний, очень известный герой, нашумевшего в свое время мультика Покемоны. Маска сова или пилина, вот это очень крутая маска под названием лошадь, хотя у нас есть уже маска коня. Но вот это просто крутая, просто чумовая маска. На персонажа она смотрится просто восхитительно. Качественно прорисованные аксессуары, детализированные. Маска того самого маршмелло, которого я поначалу называл рулоном туалетной бумаги, хотя оказалось это зефирюшка. Ну и маска енота, тоже довольно крутая, тоже довольно интересная и красивая маска. Блин, новые аксессуары реально качественные, очень реально детализированные и кайфовые. По крайней мере, они кардинально отличаются от предыдущих. И все это качество, вся эта прорисовка, также коснулась и новых скинов на проекте. Довольно большое количество новых скинов нам добавили, какие-то даже переделали, перерисовали, сделали еще круче. Скин Джека воробья ты уже видел. Обалденно качественный и красивый скин, который я тоже, скорее всего, себе приобрету для коллекции, потому что Джонни Деп здесь прорисован просто на ура. Скин Хабиба мы с тобой также уже видели. Но нам добавили еще и новые крутые скинчики. Ну и один, наверное, из самых обсуждаемых скинов, над которым работали очень долго и по нескольку раз переделывали это скин Литвина. Санечка, ты снимаешь, Санечка, а, Санечка? Вот такой вот еще скин нам добавили. Честно говоря, я не знаю, что это за дядька. Если знаешь, напиши мне в комментариях но я могу сказать одно он очень сильно похож на меня и у меня даже есть точно такие же высокие кросы, а именно Джорданы, точно такой же расцветки мне кажется если я прикуплю себе точно такую же куртку то это буду просто вылитый я. скины джона сина и все прочие ты тоже уже в принципе видел в одном из моих прошлых роликов наконец-таки завезли на тест скин бумыча вот он наш с тобой пухляш которого также довольно большое количество игроков уже давно мечтала увидеть нереально пухлый у нас с тобой получился бумыч особенно круто на нем смотреть. Смотрятся эти сандали. И еще более нелепо, я думаю, это будет смотреться в зимнем обновлении, в зимнем сеттинге Барвихи РП. Ну и скин бузовы, в принципе, все уже видели. Также все эти скины уже добавили в магазин одежды, где мы с тобой их можем приобрести за игровую валюту. Опять же, ценник скорее всего не окончательный. И, возможно, цены на какие-то отдельные скины изменятся, а возможно, изменится даже на все. Что-то может стоить дешевле, что-то дороже. Все эти скины ты можешь приобрести здесь, кроме, конечно же, скина Джека Воробья и Литвина. Эти скины будут продавать как и путь отдельно в донат меню за донатную валюту. Помимо всего этого нам добавили новые тачки, добавили новую е60, ее можно затюнить, в принципе тот колхоз который я сделал ты можешь увидеть у меня на странице в вк, но сравнение этих новых тачек, ихний тюнинг, их скорость и цены я тебе уже все это покажу в следующей части, в следующем своем видеоролике, давай пока что накидаем с тобой как можно больше лайков, чтобы я быстрее выпустил вторую часть, ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока!